Детская книжка «Мир животных и растений» издательства «Азбукварик». Эта говорящая книжка познакомит тебя с животными и растениями всех уголков нашей планеты. Ты узнаешь, кто живет в лесу, а кто в джунглях, кто плавает в озере, а кто в морских глубинах. Чем любят лакомиться звери и птицы, какие у них домики. Открывай книгу, нажимай на кнопки и слушай голоса животных. Слон. Okay, I